когда снежинки с неба полетели, и город весь давно уже затих. Так хочется поговорить о главном и рассказать один душевный стих. Ты помнишь? Детство, ночь, и ты в кроватке. Все в мире, безмятежность и покой. И голос этот бесконечно сладкий, как будто Бог беседует с тобой волшебные чарующие звуки как будто с неба ангелы поют и ласковые мамины руки покой внушают создают уют пусть за окном морозы и метели так хорошо уютно в колыбели потом взрослел учился без поддержки ходить и падать шишки набивал но мама пристально за тем следила, и ты, конечно же, об этом знал. Ты вспоминаешь, памятью вернувшись, мятежные года, когда ты рос, тебя штормило. Но посильно было из-за тебя решать любой вопрос. Наш мир жесток, и это каждый знает, опасность караулит там и тут. В житейских бурях по волнам кидает, Но, безусловно, каждый твердо знает, Есть место, где тебя все время ждут. Туда придешь усталый и голодный, Израненный, обиженный на мир, А мама ободрит и успокоит, Она твой главный в жизни ориентир, По жизни нас Штормит, как в океане, Жизнь наша словно быстрое кино. Но если плещется вино в стакане, О Бога мы попросим лишь одно. Ты будь здоровой и счастливой самой, Любимая нам бесконечно мама. Пускай года на тебе не отразятся, Не бороздят морщинки на челе, Пусть маме будет бесконечно двадцать, как будто вечно юность на земле. Так хочется вселенной обратиться и попросить, чтоб счастлив был навек. И пусть подольше жить его продлится. Твой самый главный в мире человек.